День в день, час в час, минута в минуту. Радио Болтком. Утро на Болткоме. Утро на Болткоме, Олег Пек, Александр Шунин вместе с вами, и поговорим действительно сейчас больше о культурных событиях, лето, это всегда у нас ассоциируется с какими-то вечеринками, весельем, танцами, и какие музыкальные мероприятия действительно в этом плане нас ожидают в ближайшее время, чем живет, учитывая снятие ограничений ковидных, вот такая тусовка, мы поговорим с одним из самых выдающихся наших латвийских директоров, Джейф и человеком, который сделал очень много для музыкальной культуры Латвии, Богдан Таран с нами на прямой связи. Доброе утро, здравствуйте. Привет, привет, доброе утро. Привет, доброе утро. Что действительно нового сейчас вот как э, вот это снятие ограничений все-таки э, возрождает ли оно вот эту традицию каких-то музыкальных тусовок э, как времяпровождения время э, провождения среди молодежи, например? Да, конечно. И хочу, Олег, сказать тебе большое спасибо за то, что ты назвал область и сферу электронной музыки не просто развлекательной, а культурной, потому что во всем мире электронная танцевальная музыка в последнее время это, это такая большая уже стала тенденция, что ее причисляют к высокой культуре. У нас в Латвии власти до сих пор воспринимают ее только как развлечение, хотя это не только так. И э, действительно, и не только, не только среди молодежи, да, снятие ограничений, оно практически нас свернуло в доковидное состояние, и, и э, глядя на, на эти первые месяцы после э, снятия ограничений, мне даже почему-то кажется, что новый, больше интерес у аудитории появился, как у молодежи, но и, и, и, и, скажем, и не молодежи. <сейчас> Возрастной. <с incr> да, да. Ну да, да. Те, те кто хочет Хочет тусовать, хочет развлекаться и, и слушать электронную музыку, приобщаться к, к этой культуре. Есть ли какие-то сейчас вот ближайшие мероприятия? И, ну вот вообще, насколько действительно мы восстановили вот это доковидное количество вот такого рода мероприятий, которые раньше были очень часто? Я вот каждую неделю для своего... Телеграм-канал составляю афишу событий, о том, о том, что в городе происходит, которые касаются именно электронной танцевальной музыки. И каждую неделю вижу, что, что довольно много привозов, то есть разные промоутеры приглашают иностранных артистов. И, и собственно, местные диджеи тоже стали довольно активны. И ну, что, что касается, например, там, нашей активности, ну, наш, имею в виду музыкальный лейбл «Амбер то... Мы две недели назад открыли сезон вечеринок на корабле «Вац Рига». У нас уже 11 лет мы проводим каждое лето мероприятие сбор, И сейчас вот и в июне, и в июле, и в августе запланировано еще по, по мероприятию. И, и, и также за вот это время с, с весны мы запустили еще две серии вечеринок, которые посвящены разным музыкальным стилям. Одна из них — Верк, это э, такое техно-направление, и другая называется Диско Дарка, которая, в общем, уже, как можно судить из названия, посвящена музыке new Диско и Дарк Диско. Это, это, это, если так говорить, о, о, о планах на, вечерин... о, о на вечеринке конкретно, которые мы устраиваем, проводим. Будут ли какие-то новые места открываться? Что слышно в этом смысле? Или брендинг старых, прежних? Сейчас одно, одно, одно из таких новых мест, э, которое активно работает и продвигает себя, это место Total Dobja. Э, оно переехало на улицу Вискалю. Я так понимаю, что это связано тоже с, с -то городским агентством развития там, там целый целый квартал, который э, развивается. И, как, как я вижу, опять же, тоже по их активности в соцсетях они взялись за обустраивание территории и, и проведение там мероприятий, концертов. Также я знаю, что на Андрейсале строится какой-то новый концертный зал, где летом, в августе планируется тоже несколько больших концертов, мероприятий, не электронной музыки, да, но, то есть, э, андресал тоже развивается. Насколько электронно-танцевальная музыка э, становится, ну, взрослее? то есть, э, понятно, что э, растут и вырастают, и затем уже, в, ну, я не хочу говорить стареют, но, в принципе, ведь уже ветераны этого движения, в самом деле, приближаются к пенсионному возрасту. Я не имею в виду тебя конкретно, я просто говорю <с про... Не, До пенсии, конечно, все ближе и ближе, да. Ну, если сравнить то, ну, скажем, аудиторию рижскую с тем, как это происходит на Западе, то... В той же Европе, да, не знаю, в Великобритании и Германии, то... Мне все-таки кажется, что у нас возрастная аудитория она как-то с ходом лет меньше отдает предпочтение к посещению каких-то ночных мероприятий электронной музыки. То есть у нас, у нас есть, несомненно, конкретно у меня, как у диджея и, и у музыкального лейбла «Амбер Мюз», Своя, своя аудитория, свои поклонники, которые вот с годами там, сколько существует лейбл, они э, за, нами, за нами следуют, фоловят и приходят на вечеринки. Но, как я говорю, если, если сравнивать с какими-то западными развитыми странами, где культура электронной музыки пошире, в силу того, что там просто живет больше, больше людей, у, у нас все же аудитория все-таки остается э, довольно молодой та аудитория, которая интересуется электронной музыкой. Ну и мы, и мы, естественно, стараемся там, посредством различных каналов связей и, и социальных сетей, и, там, и Телеграма, и, и своего <клес> журнала онлайн «Эспресс-Ньюз» э, двигать информацию о, об, об этой культуре, о, об этой сцене и, и доносить ее, в общем, как можно более до широкой аудитории. Насколько реально диджею из Латвии пробиться ну, хотя бы в европейских масштабах и выступать на ведущих площадках, и продавать свои записи? Ну, у нас есть несколько э, диджеев, которые периодически играют, э, даже не то, что периодически, регулярно играют на э, всяких ино иностранных площадках и в связи с, с, с такой всеобщей глобализацией, и интернетом, и, и информационным перегрузом, в котором мы живем, это, это сейчас не так сложно. Ну как, не так сложно. То есть это, в принципе, как, как скажем, в какие-то 90-е было сложно, так, так, так и сейчас сложно. Потому что э, с одной стороны, да, с другой стороны и, и, и, и настолько же просто. То есть э, здесь... Сегодня уже, может быть, недостаточно быть просто талантливым, а требуются какие-то более серьезные маркетинговые ходы, то есть поиск агентов и продвижение себя. И ну, сегодня просто диджеем быть недостаточно, то есть для того, чтобы даже здесь, может быть, быть замеченным, и, и чтобы тебя воспринимали как-то более серьезно, то тебе требуется быть не только диджеем, еще и продюсером, то есть выпускать и писать свою музыку. Ну и, и опять же говорить, если о, о своем опыте, мы работаем э, над ведем музыкальной лейбломбермусон, над музыкальным продакшном, работаем с Максом Ломовым. У нас есть mm -hmm. два проекта таран Ломов и Куранессит. И вот, собственно, Cura Nessit сейчас, он, ну, он такой относительно новый, относительно нового, мы его запустили в 2019 году. И вот что в прошлом году, что в этом э, регулярно издаем свою музыку на разных лейблах, звукозаписи. В частности, вот э, вышел релиз в э, апреле на польском лейбле Step Recordings. Сейчас еще грядет два издания на британском лейбле Needed Pains, и Опять же, видим по реакциям, потому по как э, иностранные диджей, которые работают на радио, насколько активно они стали играть там, не, несколько из, из наших записей, из наших треков. Ну, это говорит, что, что у нас получается и, и есть э, возможность открыв, открывать больше возможностей для того, чтобы там, больше показать себя на каких-то иностранных больших площадках, может быть даже в фестивалях. Какова роль лейблов в современном музыкальном мире, учитывая, что есть куча платформ, куда можно выкладывать свои треки и продвигать их там, без помощи каких-то, ну, вот, я не знаю, менеджеров, не менеджеров, маленьких компаний, любого размера? Ну, в электронной музыке... По сути, таких менеджеров особенно нет, да, если, если сравнить с, с мейнстримом, с поп-музыкой здесь больше заправляют и работают маленькие независимые компании, ну, которые, скажем, там относительно рынка они могут показаться и и, и им, если, если брать расчет электронную музыку. Но лейблы, конечно, до влияют и имеют большой вес, потому что одно дело, что да, действительно есть возможность самому без, без помощи там дистрибьюторов и лейблов выпускать свою музыку, но с другой стороны, лейблы, как это было всегда, они имеют бюджеты и вкладывают деньги в промоушен, в раскрутку, что очень важно. Как я уже говорил, что мы, и все прекрасно знают, что мы живем в таком мире с перегрузом информации, и где электронной музыки в частности вообще выпускается каждую неделю очень много. И чтобы быть замеченным и услышанным в этом, в этом мире материала, то здесь как раз-таки требуется маркетинг. И, и бюджеты на, на рекламу, и лейблы этим занимаются. И они, ну, естественно, если это какие-то звукозаписывающие компании, с уже большим устоявшимся именем и, и э, своей, естественно, аудиторией, то они э, могут помочь каким-то э, молодым новым артистам пробиться и быть услышанными. Ну или если, если это какие-то известные артисты, то э, как, как всегда это происходило, что тут, тут и, и лейбл, и имя артиста они друг на друга работают. То есть это, конечно, не говорит о том, что не надо пытаться там сам, самому, если желание, да, выпускать музыку, но лейбл я, я бы не стал списывать со счетов в сегодняшнем мире. <inteil> Я каждый буквально день прохожу вот, по этому небольшому аппендиксу Гертруда выход на Волдемара и как раз прохожу мимо школы диджейской и хотел спросить: вот как становятся диджеями, кто приходит, кто выбирает это направление, насколько это совсем молодые люди, более постарше и что требуется. Вот, Но ну, если раньше было понятно это умение, ну вот. Соединять треки, очень четко слушать. Бит, что сейчас вот делает диджей диджей Ну, ко мне, например, в, в мою диджейскую школу Ambermuse приходят люди совершенно разного возраста. Как, как говорится, от мала до великого. Вот, вот прям реально, да, от 22 до 42 или 45. И, то есть интересуются люди совершенно разного возраста. Ну, и, и, и ты знаешь, как, как это и было раньше, так так и на сегодняшний день остается. Э, задача диджея, конечно, да, э, иметь технические навыки и быть способным сводить треки бит в бит, если мы там говорим про микс то есть сведение э, треков по темпу. Но самым важным, архиважным, и как это всегда было, так и остается, это... Э, способность э, селектора, то есть то есть подобрать э, музыку, сложить ее в, в такой последовательности, чтобы при помощи музыки э, рассказать какую-то историю и построить настроение, и взять с собой аудиторию на танцполе или у радиоприемника, или, или э, где-то во время какого-то стрима и провести слушателя с собой от, от точки А в точку Б, и, и, и, может быть, даже с какой-то идеей донести какую-то информацию, историю. Как, как интересно это параллелиться с историческим фактом. Только сегодня с Олегом обсуждали. Сегодня 55 лет первому концептуальному альбому в истории рок-музыки Сажен Пеппер Бетловский. — И да, сегодня, да, ты, да, сейчас да, тоже да, говоришь да, про да, то, что да, должен да, быть концепт, да. какая-то связующая мысль, от а точки А в точке Б. — А у меня вот сразу вопрос, не, нет ли такой опасности, что искусственный интеллект вытесним, потому что мы знаем, что вот уже умеет искусственный интеллект сочинять какие-то простые статьи, то есть он пишет, ну вот ну, если ну, просто факт нужно рассказать, вот, можно обойтись без журналиста, искусственный интеллект это делает. Играет блестяще в шахматы, вот свести бит в бит и вот выбрать какие-то Композиция как будто бы кажется, что он тоже может. То есть вот насколько, нет ли здесь страха, что в будущем эта профессия будет вытеснена? Ну, если искусственный интеллект сможет э, видеть, например, например, живую аудиторию на танцполе и, и э, с ней коммуницировать, да, и, mm -hmm. и реагировать на... на эмоций и, и видеть, видеть реакцию людей, тогда тогда конечно, может быть, в этом есть опасность, но не знаю, пока пока, пока я сам лично не вижу в опасности. Может, на моем веку еще это случится, те, кому сейчас 16-18, может быть, с этим когда столкнутся. Понятно. Ну что же, самые какие-то действительно ближайшие, может быть, еще раз сориентируем людей, что, что в ближайшее время можно посетить, какие мероприятия электронно-танцевальной музыке. Ну, значит, опять же, скажу о, о наших активностях. Через две недели, получается, 11 июня у нас уже вторая в этом сезоне вечеринка «Дазбот» партии на корабле «Ватерига» где сыграем мы с Максом э, и, и еще ряд местных диджеев. И приглашаем также израильского диджея Майка Шарона. Э, затем на 18 июня планируем мероприятие Work. Э, место пока еще не буду называть, потому что, скорее всего, это будет какое-то новое заведение. Но ну, об этом, естественно, будем сообщать в социальных сетях. И если говорится об этой вот третьей серии вечеринок диска Дарка, она проходит в баре Ласка и ближайшее мероприятие запланировано на 8 июля ну и также мы работаем э, над фестивалем электронной музыки «Андер», который несколько лет из-за ковида откладывался сейчас э, находимся в процессе согласования с рижской думой ну и, и также надеюсь что там в ближайшие неделю две сможем объявить уже датой и, и, и место проведения этого Фестиваля. Да, было бы здорово. Желаем удачи. Действительно. Спасибо, Спасибо огромное, Богдан Таран. Спасибо. Спасибо, всего доброго. Спасибо. Хорошего До дня. Пока-пока. Вы радио Болткома.